Домашние булочки гораздо вкуснее покупных, если вам захотелось сделать такую аппетитную выпечку самостоятельно в домашних условиях, приготовьте ее по моему рецепту. Булочки можно сделать любой формы, хотите заверните их калачиком, а хотите заплетите косичку или сформируйте шарик, я предлагаю готовые булочки украсить сахаром, также можно посыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или миндальными хлопьями, пробуйте список ингредиентов в конце видео подписка на канал гарантия свежих вкусных рецептов а теперь ингредиенты молоко 1 стакан яйца 1 штука экстракт ванили 0 5 чайных ложки мука 4 стакана кокосовая стружка треть стакана соль 1 щепотка сахар 6 столовых ложек 4 столовая эль для теста 2 столовые Эль для украшения, сливочное масло, 7 столовых ложек, 3 столовые оль для теста, 4 столовые оль для украшения, сухие быстродействующие дрожжи, 1 чайная ложка, количество порций 1-2. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До встречи на канале!